Добро пожаловать сегодня вечером в Такер Карлсон. Это Fox News Alert. Прямо сейчас, когда мы разговариваем, разворачивается один из самых экстраординарных моментов в истории социальных сетей. И это началось с того, что Илон Маск взял под контроль Твиттер. Когда он купил компанию, он пообещал раскрыть ее коррупцию, степень, в которой Твиттер занимался политически мотивированной цензурой. В том числе незаконной, законной цензурой американских граждан по указанию правительства США. Сегодня вечером, менее часа назад, Маск начал выполнять свое обещание. Твиттер поделился множеством внутренних документов с Мэтом Тайби из Сабстак. Эти документы снова появляются, пока мы говорим, и то, что они доказывают на данный момент, очень серьезно. Эти документы свидетельствуют о системном нарушении первой поправки, самом крупном примере этого в современной истории. Эти документы показывают, что, помимо прочего, политические чиновники Национального комитета демократической партии направляли цензуру в Твиттер в преддверии выборов 2020 года. Один чиновник Твиттер написал 24 октября 2020 года, что он получил, цитирую, дополнительный отчет от ДНС. Таким образом, ДНС указывал Твиттер, что нужно удалить с сайта, и Твиттер выполнял его требования. На следующее утро чтобы доказать это, официальный представитель Twitter подтвердил, что пост был удален. Я схватил первые сообщения, написанные сотрудником Twitter. Твиттер также следовал инструкциям непосредственно из предвыборной кампании Байдена в последние дни президентской кампании. Один из документов доказывает, что официальные лица из команды Байдена регулярно давали указания Twitter удалять посты, которые плохо отражались на Джо Байдене. Цитирую еще один отзыв от команды Байдена, прочтите одно внутреннее электронное письмо от сотрудника Twitter всего за несколько дней до выборов 2020 года. Это электронное». Письмо содержало список нескольких аккаунтов в Твиттере, которые критиковали Джо Байдена. Ответ, цитата, обработан. Мы только что проверили. Сегодня эти аккаунты остаются заблокированными. Таким образом, Twitter постоянно подвергал цензуре пользователей по просьбе DNC и компании Байдена. Это что-то новенькое. Многие подозревали это. Теперь это абсолютно подтверждено внутренними документами. И, конечно же, аккаунт New York Post в Твиттере был запрещен. Почему? Потому что у них была история, которая могла изменить исход выборов 2020 года, и Твиттер прекрасно это знал. У них была точная информация о ноутбуке Хантера Байдена. Сообщение «Пост» напрямую вовлекло Джо Байдена и семью Байденов в продолжающуюся схему продажи влияние использования работы Байдена в качестве государственного чиновника. Продажи престижа и власти правительства США, Китаю и Украине. Эта схема, это продолжающаяся схема, которая разворачивалась на протяжении многих лет, принесла семье Байденов миллионы долларов. 10% этих денег были зарезервированы, как вы знаете, для большого парня, то есть Джо Байдена. Так что это была информация, которая могла изменить исход выборов. И именно поэтому Твиттер запретил своим пользователям читать ее. Твиттер зашел так далеко, что запретил своим пользователям в частном порядке делиться историей Нью-Йорк-Пост в прямом сообщении Твиттер. Поэтому любому, кто пытался поделиться историей о ноутбуке Хантера Байдена, было сказано, что это небезопасно. Теперь эта мера, запрещающая пользователям делиться информацией в частном порядке. Это то, что Твиттер оставляет за собой в обычных обстоятельствах только в самых крайних случаях, пишет Тайбе. Например, прекращение передачи детской порнографии. Но в данном случае была использована информация, которая могла бы подорвать шансы Джо Байдена стать президентом. И они были применены даже к пресс-секретарю действующего президента Кейли Макенани. Внутренне, пишет Тайоби, цитирую, решение было принято на самом высоком уровне компании, но без ведома генерального директора Джека Дорси. При этом ключевую роль сыграл бывший глава отдела юриспруденции, политики и доверия Виджая Гати. Все подозрения подтвердились. Теперь публично Твиттер и его многочисленные союзники, а также остальные СМИ заявили, что статья в Нью-Йорк Пост нарушила политику в отношении взломанных материалов, которую Твиттер включил в свои книги. Но внутри Твиттер все понимали, что это всего лишь предлог. Ноутбук не был взломан, и он не российского происхождения. И кстати, на данный момент 8-4 по восточному времени. В этой продолжающейся теме от Мэтта Тайби нет никаких доказательств того, что Твиттер получил подтверждение от правительства США даже о том, что ноутбук был поддельным или из России, они просто выдумали это. По словам Тайби, один чиновник признал, что, цитирую, взлом был оправданием, но в течение нескольких часов почти все в Твиттер поняли, что это не сработает. Но ни у кого не хватило смелости изменить это. Один сотрудник отдела коммуникаций в Твиттер, Трентон Кеннеди, написал это, цитирую. «Я изо всех сил пытаюсь понять политическую основу для того, чтобы пометить эту историю с ноутбуком как небезопасную». Бывший глава отдела доверия и безопасности Твиттер Уль Рот, объяснил, что Твиттер должен был подвергнуть цензуре историю, чтобы Дональд Трамп не был переизбран Цитирую, основой политики являются взломанные материалы, хотя, как уже обсуждалось, это возникающая ситуация, когда факты остаются неясными. Учитывая серьезные риски здесь и уроки 2016 года, а это означает, что Трамп может быть избран, мы выступаем за то, чтобы включить предупреждение и предотвратить распространение этого контента. Так вот, это в какой-то степени разыгралось на публике. Теперь мы знаем, что происходило в Твиттере. Но вся страна знала, что что-то подвергается цензуре. Многие люди не могли это прочитать, но было широко известно, что Твиттер подвергает это цензуре. Как, кстати, и многие другие новостные организации. И в то время Твиттер получил сообщение от консультанта из Вашингтона, который провел неофициальный опрос членов Конгресса демократов. И сообщение, которое этот человек отправил в Твиттер, гласило – Демократы в Конгрессе поддерживают цензуру, и мы цитируем, что они не считают первую поправку абсолютной. Другими словами, действующие члены Конгресса поощряли цензуру, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Это незаконно. По сути, это фальсификация выборов. И это прямая атака на наш Биль о правах со стороны людей, которые поклялись соблюдать Биль о правах. «Вы должны надеяться, что кто-то понесет за это ответственность. Так что вернемся к документам». В Твиттере другие, предположительно все голосующие демократы, но некоторые с некоторой честностью продолжали поднимать вопросы по этому поводу. Бывший вице-президент по глобальным коммуникациям Брэндон Борман спросил, цитирую, «Можем ли мы правдиво утверждать, что это часть политики? Другими словами, соответствует ли это правилам?» Тогда главный юрисконсульт Твиттер Джим Бейкер, то есть бывший главный юрисконсульт ФБР, который принимал непосредственное участие в интервью ФБР Майклу Флинну. Когда его жизнь была разрушена по политическим причинам, подписал согласие на продолжение цензуры. Бывший сотрудник ФБР подписал контракт. «Цитирую, осторожность оправдана», — сказал Бейкер. «Давайте надеяться, что мы услышим от мистера Бейкера на слушаниях в Конгрессе очень скоро». Таким образом, на протяжении всего этого записи показывают, по крайней мере на данный момент, только одно выборное должностное лицо во всей демократической партии. Это был бы Роукона из Силиконовой долины, демократ, выражающий какую-либо озабоченность вообще. Поэтому он связался с Виджа и Готи, и вот что он написал. «Это похоже на нарушение принципов первой поправки». И я говорю это как полный привержень. Байдена. Но Виджати полностью сбил его с толку. «Кстати, молодец». Он тоже либерал, но, по-видимому, в некотором роде настоящий либерал. Через несколько дней некто по имени Карл Сабо, исследователь из NetChoice, сообщил руководителям Twitter, что на капиталистском холме демократы очень довольны этим. Они поддержали цензуру. И так, как мы уже сказали, эта тема, раскрывающая внутренние документы из Твиттер, расшифрованные с комментариями Мэтта Тайби, все еще продолжается. Она все еще продолжается, пока мы говорим, и мы будем предоставлять вам новую информацию по мере ее поступления.